Я начал дешевка по 3 копейки, по 5, и я начал брать и там. Ого. Как я стоял в очереди на почте, вот за вот этой марочкой. Блин, черта за маркою довольно велика. Как як, бы не марки, они закрылись бы нас. Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. В этом выпуске я покажу вам, как я стоял в очереди на почте, вот за вот этой марочкой. Русский военный корабль. Все. Сегодня пришла, наконец-то, посылка от почты Довольно, кстати, нормально выглядит. К сожалению, к некоторым эти конверты пришли уже мятые. И мы распакуем этот конверт. И... Как вы знаете, сейчас проходит конкурс, мы разыграем вот эту вот монету, вот этот жетон, русский военный корабль, иди на. Среди всех моих спонсоров, как только нас будет 50, вот этот жетон, магнит и конверт с подписью от Александра, лавка удовольствия от меня, вы видели в прошлых видео, я разыграю среди своих спонсоров. Ну что ж, давайте переходим к к распаковке. Довольно легко, легко распаковывается. На самом деле конверт довольно прикольный, стильный. И сразу видим, что тут у нас уже край. Если это марка, то он помялся. Сейчас мы все узнаем. Открываем. Нет, это не марка. Это несколько конвертов, чтобы можно было их разыграть и к ним лепить марки. На самом деле конверты довольно сами по себе редкие. Потому что у них тираж всего 1 миллион штук. Вот так у нас это... Указано 1 миллион штук, а марок 5 миллионов. Кстати, друзья, значит, как мы сделаем? Мы разыграем один конверт. С подписью Александра, лавка удовольствия, моей подписью. Вот сзади еще есть такой конверт. И полностью не заполненный. С магнитом и с вот с этим жетоном. Это вот будет подарок кому-то из спонсоров. Вот такие конверты у меня еще остались. Что-то предподумаю что с ними сделать. Может быть на них марку наклею. И вот мы видим марка. Это, к сожалению, не международная. Потому что мы по цене уже видим, что это по Украине. F. Как вы видите, в хорошем состоянии, то есть не помялось. Спасибо им на этом, что в этом конверте все ок. Свой первый блок я разместил вот так. Конечно, те марки мне дались гораздо сложнее, чем вот эти, потому что пришлось отстоять в очереди за ними целых 8 часов. И сейчас вы услышите небольшой комментарий, почему... Так долго работает Укрпочта. Не потому, что у них всего две кассы, которые выдавали эти марки в главном отделении Львова. А есть другая причина. На самом деле виноваты только вы, люди, которые приходят на эту почту и создают очередь. Давайте послушаем. Тела, По поводу Укрпочты и как они работают, недавно был на благотворительной встрече стендаперов тут во Львове. Давайте покажу вам небольшой фрагмент. Довольно интересно пошутили ребята. Вы нормальные люди, я, почта. я не знаю почта. Если бы не марки, они бы закрылись бы нахуй. бо что если ты желаешь отправить что-то в Укрпочту, ты не любишь ту людину, так? Я для меня подарок для тебя, тримай. И так, дякую, через 30 лет <реш> І вони И они изменили, они сделали новый ребрендинг, и там было написано новый слоган в них. пошта, умеем дивувати. И думаю, так собі слоган, блядь, для пошти. Ну, есть... Я... Ну, есть слоган у новой пошти, доставляем свой час, і и все нормально. И ты такой, ну, это пошта. Укрпошта, умеем дивувати. Ну я таке у цирку побачив, я такий, біду. У Пошта. Как это выглядит, умеем удивлять? Ты приходишь, можно на посылку, они говорят, посылку мы втратили, але на подвір'ї народились кошенята, Заберете. ты такой, хуй здивували, я Значит, нормально. Потом ты у другой день приходишь, говоришь, где моя посылка? Они говорят, где ваша посылка? Кто ответит? Знов здивували, бля, Потім знову здивували, блядь, фрага. Потом снова приходишь, ты такой, знайшли посылку? И так, они такие, так. Я такой, ебать, через 30 лет они говорят, что мы просто любим свою работу, держимай. И так, я очень благодарю. Женка, дети, и целая семья. Блин, черга за маркой довольно большая. АТО, блин, Ото все черга. Стоять в очереди было довольно сложно, потому что долго и мы с утра стояли с 10 утра. И марку получили уже под конец рабочего дня. Это ближе к 8 часов восьмого вечера. Ну, при этом можно было бы классно пообщаться с разными людьми, посмотреть вот на такой замечательный стенд, на котором представлены все вот эти вот конверты с марками, с погашением. Из разных регионов довольно прикольно, круто сделали. Если честно, когда я... мы выставили всю очередь марок, с w международных уже не оказалось выдавали по два вот таких вот блока можно было купить мы взяли их по 69 гривен что еще вот я хотел вам сказать на самом деле организация просто отвратительная была в людей людей дуже багато реально декілька черг у львови стоит Мало, всего две кассы работало, и при том объеме людей, конечно, поставив 5 человек или 10 человек столов, где продают эти марки, гораздо быстрее можно было это все отпустить, при том, что это уже вторая марка, реально уже был опыт этих очередей на почте. Но, друзья, в любом случае мы понимаем, что для Украины этот символ означает. Я желаю, чтобы мы не пускали руки, верили в победу и делали все по максимуму для своей страны. И хотел еще сказать, что в очереди были не только люди, которые хотели заработать на марке или просто оставить, а настоящие коллекционеры. Давайте покажу вам сейчас такого. Когда эта коллекция началась? В каком году? А, ну я набирал, я не знаю уже, я обеспечивал Олимпиаду 80, и там я начал... Дешевка по три копейки, по п'ять, я начал брать там. Був сержант такой у меня, говорит, у меня батько знімається золотими монетами и серебряными, беріть, то будет дефицит страшный. А тогда, когда Московскую Олимпиаду Московську блокировали немного, никто не приехал в mm Америку, -hmm. и они выкинули золото подешевки. И все туристы брали ужас. И Хотя наши, бы чем-то да. там золото, сребло. То что вы, обувь такая была, э, самовары, тогда были самовары редкость, mm -hmm. там самовары стояли, вот чары, как мы стояли, и что мне понравилось mm -hmm. в Москве, что сколько будут стоять, столько будет товаров. Не скажут, кончилось все. Mm -hmm. там столько будут давать, чтобы шо магазин... Чтобы нам... черга кончилась. Кончилась mm -hmm. черга и все. А ну, полистайте, что тут еще есть. Вот такие... ССР а какая тут са, сама Египет? Где? Да, видишь, Египет. Не Сирия, господи. Сирия. Какие? О, космонавты все. Космонавты. Сейчас 10 копеек, он, бачит, Кто... 10 копеек. Я жиру, что я брал по 5. А это круто. Mm -hmm. А це прям такие блоки. Да, я, я... Блок, прям. И дорогие, 25 копеек за штучку, да. А? А, ну да. да типа, и сколько это? такая як вы нашли? 10 было, брал вот таким. Mm. А сейчас? Он русианин, не берут. Да, за такая история. Так что тут надо угадывать. Угу. Ну, дали. Просто космос. Угу. Тут все космос. Я подобрал, так думаю, авось. Я думаю, может быть, кто такие специальные альбомы на космос? Да, да. У меня есть. Все Специально по Олимпиаде. Друзья, если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поддержите его лайком. Также подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, удалось ли вам достать такую марку, если она у вас в коллекции. И если есть, то в каком формате, международная или по Украине. Ну что ж, всем пока, друзья.